смотрите, самая срочная информация которая я считаю очень важна на данный момент, Гинзбург, разработчик э, уколи, уколов российского происхождения спутник вида, он конкретно сказал по центральному каналу на камеру, признался в том, в чем, то что называли раньше конспирологией, сейчас человек в этом признается, называя это, эти факты, что они добавляют в эти уколы Маркерные компоненты, то есть те, которые будут светиться на определенных сканерах. И он сказал, что те люди, которые купили сертификаты, мы абсолютно четко сможем их э, увидеть и проследить с помощью этих сканеров, которые скоро будут изготовляться и устанавливаться. Вот, ребят, о том, что мы говорили, вы назвали конспирологией, что вы, вы думаете. Сейчас эта информация уже общедоступная, об этом уже они признались, конечно, потому что им же нужно будет как-то объяснить, почему эти сканера устанавливать, почему люди не пропускают. И самая печальная новость, вот то, что я хотела сказать. Если вы думаете, что это только в России, то, поверьте, скоро это и нас коснется. Те люди, которые сейчас купили эти поддельные свайсы, у них будет не очень завидная участь, потому что, когда поставят эти рамки и обнаружат, что у человека нет этого укола, а сертификат есть, Сейчас уже законопроект висит, я уверена, что его проголосуют на 100%. Там идет штраф, ну колоссальные там цифры идут. Или же срок тюрьмы от двух лет за подделку сертификата. Поэтому, ребята, вот то, что я и говорила, что не вздумайте покупать эти усвайства, потому что вы себя загоните в мышеловку, а теперь мышеловка начинает захлопываться. Пока еще есть время и возможности. Пожалуйста... Сохраните себе где-то место куда-то отходов в каких-то деревнях, договоритесь, потому что нас системы будут отрубать. Это сто процентов. Потому что в России сегодня уже на данный момент Сбербанк, еще какой-то два самых крупных банка, уже не выдают наличку без QR-кода. То есть, конкретно банковская система отрубает неукализированных людей. Людям за 65% блокируют карты социальные. И, и говорят, что до первого укола карты будут заблокированы, разблокируются лишь только когда люди пойдут на укализацию. то есть пенсионеров практически всех сейчас уничтожают вот таким вот методом и ну, практически их уже, скажем так, отстранили от жизни, потому что они их просто отрежут от системы. Поэтому то, что и проговаривала, что ребята, после Нового года в Украине может о пенсиях не мечтать, наших пенсионеров тоже будут, я в этом не сомневаюсь, будет похожий сценарий, так как у нас была пресс-конференция, где было четко написано, что заняться людьми за 60 обязательно, заняться и переколоть всех, то есть было сказано так, сегодня вот мне Виталий сообщил, что эти меры, которые вводятся, о том, что полицаи будут проверять, будут ставиться блокпосты, будут проверять у вас эти сертификаты везде, выборочно, заходить в заведения, останавливать машины, они не имеют абсолютно никаких прав, никаких полномочий на это, абсолютно не в законе про нас полицию это не прописано, вас защищает и цивильный кодекс, там много статей. Абсолютно четко защищает Конституция. У них нет абсолютно никаких полномочий останавливать машину, если вы не нарушили. Абсолютно никаких полномочий проверять сертификаты, так как это является медицинской тайной. Я вам советую всем распечатать эти законы и обязательно купить Конституцию. Поэтому, что, они, что сейчас происходит? У них в закрытых чатах, в полицейских... Они между собой переписываются. И много уже полицейских говорят, что мы не можем по закону это все делать, потому что мы понимаем, что будет народный суд. Нас просто будут бить, громить, потому что мы действительно будем идти против закона. Как какие-то рикетиры, как э, непонятно какая бандитские структуры. И им пишут в открытую, что если не хотите выполнять эти незаконные меры, то можете увольняться. То есть, ребята... Пошла жесткая диктатура и жесткое принуждение э, силовых структур. Их сейчас, они прекрасно уже все большинство понимают, понимают прекрасно, что они должны идти против закона, абсолютно против закона, творить полностью противозаконное действие, превышать свои полномочия, они будут обязаны. Потому что их будут заставлять на работе и шантажировать их увольнением и зарплатой. То, что происходит везде. Поэтому те политические, которые дружат с совестью и со здравым смыслом, они понятно, что будут увольняться. Остальные или будут идти и пробовать на лоха разводить людей, и видя, что люди знают свои законы, просто убегать, как это было в Тернополе, в Днепропетровске, да, мы видим сейчас массу роликов, где этих полицейских просто наклоняют. Я вам советую распечатать, сейчас очень много в телеграм-каналах есть законы о нас полиции, как выглядят жетоны, все это распечатать и эти все бумаги носить с собой, потому что нам сейчас придется просто защищаться от них, просто от них защищаться, потому что вы понимаете, к чему это все идет. Смотрите что дальше Значит с газом у нас катастрофа да? Закрывается все абсолютно И говорят что газа будет не хватать Нефть сейчас на самых высоких Значениях цены То есть будет нехватка бензина То что они анонсируют и топливо С первого числа уже С 1 ноября идет закупка Электроэнергии в Белоруссии Ребята это уже просто нонсенс То есть у нас получается Не хватает электроэнергии своей для Украины Вы где-то это вообще слышали этот бред то есть вы понимаете, к чему идет? Вы э, не воспринимали это серьезно, а сейчас увидите, что будет. Наступа отрубает от системы. Вы понимаете, что если они откручат электричество и тепло в квартирах зимой, что это будет? Это просто будет катастрофа. Дальше они рассматривают, э, значит, они рассматривают то, что э, после красной зоны. Я вчера читала э, в телеграм-канале, а, а, именно новостном. После красной зоны, возможно, вездение черной и синей зоны. А это, ребята, вообще просто, это просто зашквар. Потому что в синей зоне неуколотые люди должны будут сидеть дома под домашним арестом. И за выход любой на улицу они будут платить штраф 17 тысяч. Так что вы понимаете, к чему идет. А насчет сертификата вы понимаете, что будет дальше, когда эти сканера установят у нас, а я уверена, что после Нового года они их будут устанавливать, и сейчас об этом будут проговаривать. Это будет остановка, вам предъявят, что у вас сертификат купленный, и вам или на вас сразу же заводят уголовное дело, или, скорее всего, я так понимаю, что они будут или колоть прям там, то есть они будут давать какой-то выбор человеку. Поэтому, ребята, нас будут да, реально стравливать, вот правильно говорите, сейчас будут стравливать конкретно, сейчас с 8 числа будут всех отстранять практически очень многих, очень многих категорий работников с работ, уже проговаривают, что с 8 числа их просто не будут пускать на свои места рабочие, будут им ставить прогулы и таким методом отстранять от работы. Люди начнут вызывать следственно-оперативные группы, полицию. Эта полиция будет знать, что она должна защищать народ, но им дадут сверху приказ не защищать. Это начнется просто хаос, массовая паника. Вы понимаете, что это будет, к чему они ведут? Поэтому, ребят, вот у нас есть еще шанс 3 числа в Киеве показать свои права приехать. Я обязательно всем рекомендую, пожалуйста, ребята, купите конституцию, возьмите ее с собой в Киев. Нам нужно всем иметь конституцию. Это недорого, книжница стоит около 30-50 гривен в книжных магазинах или закажите в интернете. Я вам всем советую, нужно знать свои права, пользоваться, потому что по-другому никак. То, что сейчас происходит в больницах, это просто массовый беспредел. Мне сейчас звонят и говорят, что людей четко там просто убивают, там прокалывают какие-то непонятные лекарства, от которых людей выпадают волосы. Люди заходят практически живыми, их оттуда уносят вперед ногами. Человек, который приходит с любой, с любой проблемой, его отправляют на тест, ставит ему тест позитивный, и в основном вот у меня была сегодня ситуация. Мне девочка звонит, говорит, я сдала за ребенка, у меня был негативный тест Синево. Они сказали, в Синево не годится, идите в госклинику. Она заплатила еще раз за тест, сдала и там показал ковид позитивный тест. Ребенок практически выздоровел, ей начинает сейчас морочить голову. Его ж носят в списке, поэтому, ребята, какая еще ситуация? Вот вложат человека в больницу, да, например, с сердечной болезнью или с диабетом или еще с какой-то проблемой, ему ставят тест. И начинает его лечить от этой модной болезни. Так лечить, что он умирает от той болезни, от которой он туда поступает. То есть, ребята, это реально я вам не советую ни в коем случае туда попадать. Ни в коем случае не ведитесь и не сдавайте эти тесты. Это ложно положительный фуфел, который будет срабатывать в любой ситуации для того, чтобы пополнять ряды. Э, ряды вот этих вот больных модной болезнью, как вы понимаете, чтобы поднимать статистику и вводить вот эти принудительные меры. Все больше и больше и больше. У людей сейчас очень много мне пишут, развивается тромбоэмболия, тромбы, инсульты, инфаркты, страшная печальная ситуация с молодежью. У, у людей каким-то срочным образом начинает расти раковые опухоли. Они приходят и говорят, растут просто в каком-то геометрической прогрессии. Такого просто быть не может у нормально здорового человека. У парней молодых вот много пишут, у них проблемы с потенцией, э, у них э, перестает работать, функционировать как бы половые органы. Это очень страшно, ребят. У молодых здоровых спортивных парней просто это это то, что сейчас происходит, это просто Просто на голову не натянешь. То, что детей уже сейчас начинают укализировать с 12 лет. И рассматривать эту уколизацию на постоянной основе будут. И будет она считаться обязательной со временем, как вы понимаете. да, Так как нам уже они вносят пока добровольную. Но сейчас, кстати, родители выстраиваются уже в очередь на уколку своих детей. Мне об этом звонили. Просто люди у людей просто сердце сжимается от того, что мне вот сегодня звонила юрист из Киева, она говорит у меня сердце сжимается от того, что люди сейчас пойдут своих чад вести на убой вот эти вот овечки которые запуганы, которые испугались они сейчас к сожалению пойдут это все делать поэтому ребят я вам хочу что сказать заканчивать эфир, я вам хочу сказать пожалуйста давайте наберемся терпения я вас очень прошу, как вы понимаете, от системы вас будут отрубать. Я не знаю, я, конечно, не хочу брать на себя ответственность и говорить, что не помогут никакие парады. Но так как я вижу, что это, возможно, они могут даже спровоцировать Третий Майдан. Возможно, они даже ждут этот хаос, чтобы вводить военное положение. Потому что, я вам хотела прочитать, я думаю, возможно, многие... Сейчас видели, слили в интернет протоколы от ООН для всех государств, и эти протоколы полностью прописаны все фазы, все фазы их деятельности на территории государств по ведению нового мирового порядка. Я вам сейчас быстренько зачитаю, кто не слышал. И мы сейчас проанализируем то, что они уже сделали и что нас будет ожидать в ближайший период. Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. А это декабрь 19, март 20, только когда это все начиналось. Устроить пандемию в Китае. Убить десятки тысяч пожилых людей, увеличить число случаев заболеваний и смертей. С самого начала позиционировать укализацию как единственное решение сосредоточить все внимание на модной болезни. Результат почти всеобщая паника. Но я заменяю слова, как вы понимаете. Фаза 2. Это март 20-го, декабрь 20 прошлого года. Ввести множество ненужных, либерцидных и неконструкционных принудительных мер. Парализовать торговлю и экономику, то что было уже локдауны. Наблюдать за покорностью большинства и сопротивлением мятежного меньшинства. Стигментация мятежников и создание горизонтального раскола. То есть, как вы понимаете, стравливать между собой. Искать какие-то рычаги давления. Да? Цензура лидеров-диссидентов. То, что они сейчас проводят в Фейсбуке, в Инстаграме, э, в этих всех ресурсах, они сейчас уже взяли за Телеграм. Наказывать за, непон... за непоминовение, обобщать тесты ПЦР, создать путаницу между случаями инфицированными, больными, госпитализированными, и мертвыми и т.д. То, что сейчас создалось. Дисквалифицировать и все эффективные методы лечения, надеяться на спасительную э, укол, результат всеобщая паника. Дисквалифицировали все лечение, те люди, которые действительно дают эффективные методы лечения, их, им абсолютно закрывают рот. Этим медикам дают смертельные протоколы, и много медиков знают об этом, но молчат, потому что боятся за свою жопу потерять теплое место. Фаза 3. Принести коварное и смертоносное решение. Это декабрь 20 июня июнь 21 -го. Предложите бесплатную... Шмурдячину для всех. Обещайте защиту и возвращение к нормальной жизни. Установите цель иммунизации стада. Имитируйте частичное восстановление экономики. Скройте статистику побочных эффектов от смертей от инъекций. Выдавайте побочные эффекты за естественные эффекты вируса и болезни. Восстановите понятие варианта как естественной мутации вируса. Оправдайте сохранение принудительных мер при применении порога стадного иммунитета. То есть было непонятно, то порог 60%, то 70%, то уже 90%, там где 90% выросло число, новые штаммы придумали, начинают эту путаницу все делать, там где уже практически 100% все равно мало, ой извините, это не, не, не модная болезнь виновата, это новые штаммы, это неправильно и тому подобные вещи. Наказывать медицинских работников за незаконное осуществление ухода и лечения, то есть незаконным считается то лечение, когда людям помогают, а только то, которое спущено сверху протоколы считается законным, то есть лечение по убийству людей. Результат сомнения и чувство предательства среди ВАКС, обескураженность среди противников. Значит фаза 4. Это июнь 21, октябрь 21. -го. Вот фаза 4 заканчивается. Я ее сейчас вам прочитаю. Добровольно планировать дефицит, ввести пропуск, UR-код, чтобы пообщи, поощрять укализированных и наказывать сопротивляющихся, создать апартеид привилегированных против остальных. То, что и сказали, вот с масками, э, с вот этими намордниками э, это привилегированное общество, которым все разрешается. Пожалуйста, сейчас сертификаты. А те, которые не хотят, э, их пытаются отрезать полностью от системы. Лишить не, приви... не укола от их права на работу или учебу. Пожалуйста, вот сейчас заканчивается это все и вводятся эти меры. Лишить неуколотых основных услуг, навязать неуколотым э, не платежные центры тесты ПЦР. Навязали, сейчас каждые три дня человек должен делать этот тест. Результат, первый этап цифрового контроля, обнищание противников. И теперь внимание, ребята, самое основное, это фаза 5 и фаза 6. Фаза 5 начинается с ноября 2021 года и продлится до марта 22. То есть она начинается с 1 ноября и продлится до марта месяца, то есть всю зиму. Слушайте внимательно. Используйте нехватку товаров и продовольствия. Это то, что они собираются устроить, так как они отключат электричество, создадут нехватку бензина, станут все машины, перестанет снабжение товаров происходить. Люди обнищают, так как много отстранят от работы, поувольняются, заблокируют им карты. Поэтому будет нехватка товаров и продовольствия. Дальше. Вызвать паралич реальной экономики и закрытие заводов и магазинов. Сейчас будет и закрытие заводов, и закрытие магазинов, и весь бизнес будет ставить на колени. Допустить взрыв безработицы, то, что будет происходить вот в ноябре уже. Применить третью дозу бустер. Это понятно, они уже анонсировали, Шмигаль сказал, что каждый год будет два укола. Это уже проговорено основной, основной э, тропичной куклой, которая сидит, э, вякает по основным вот этим помой, помойным каналам. Значит, займитесь убийством живых стариков, пожалуйста, вот у нас была конференция и по всем городам Украины, где прописана повестка конференции, протокол, заняться именно стариками и людям элитнего вику, как они прописали, срочно заняться срочно всех уколой. Дальше, ввести обязательную уколизацию для всех, это уже будет, ребят, вот с ноября по март, то есть это зимой. Усилить миф о вариантах эффективности и иммунитете стада. Усилить миф. Демонизировать противников, укализации, возложить на них ответственность за умерших. То есть таких, как мы, здравомыслящих людей, они будут демонизировать. И возлаживать смерть за умерших на нас. Это уже происходит. Я вчера смотрела. один плюс один Право на Владу. Где Масичук? Вот это вот гнилой рот ее. Это просто жесть. Я читала комментарии. Я просто видела. Меня порадовало то, что все абсолютно комментарии под этим постом. Все люди говорили. Я эту помойку навсегда выключаю, вырубаю. Больше смотреть не буду. До чего вы уже докатились? До какой вы точка невозврата докатитесь? Она уже конкретно обвиняла здравомыслящих людей в том, что вы виноваты в смертях то вам уже готовы могилы на кладбище, то да идите уже повеситесь, это просто ужас, что слетело с ее помойного рта, и сколько ей за это заплатили, или как ее запугали, чтобы вообще такие вещи возможно было произносить в студии, это просто ужас, до чего докатились эти помойные каналы, ребята, это просто уже точка невозврата, то, что происходит, мы даже в фантастических фильмах не могли себе представить, что это будет происходить, Арестовать лидеров оппозиции, то есть вы понимаете, что они хотят сделать? Они сейчас анонсируют прокремлевский след лидерам, тем, которые за здравомыслие и призывают людей защищать свои права конституционные. Я не против укализации, наоборот за. Я, ребята, за укализацию. Я вообще полностью за укализацию. Я очень рада, что она будет. Что вот этих вот непорядочных тварей, которые жили за насчет, всех переколоть, всех и бустером. Переколоть всех полностью. Вызвать для них бригады. И пусть они все переколятся. Я только за. Ребята, я очень сильно за эту укализацию, понимаете? Поэтому я абсолютно не антиваксер. Пусть меня не клемят. Это полный бред. Я полностью за добровольную укализацию. Но я против того, чтобы нарушалась Конституция, международное право и права человека. Если это человек, если это, конечно, какая-то непорядочная, скажем так, тварь, которая выполняет преступные приказы, пусть она колется, пусть ее нагибают, я только за. Если это какая-то овца, ну, если человек себя позиционирует, как мне многие говорят, а что мы сделаем, нам всех приколят. Но если вы себя считаете большим рогатым скотом, которых можно погнать куда угодно, сделать с ними что угодно, применить к ним карательную ветеринарию, то, пожалуйста, я тоже за укализацию таких людей. Наконец-то у нас будет чистка, и это есть вот эта вот великая чистка. Поэтому я всем проговариваюсь за реченцам, я знаю, что вы меня смотрите. Я вам говорю, что я за укализацию. Не надо меня обвинять, что я против. Я очень даже за. И я еще раз это подчеркну. Навязать всем цифровую идентификацию. Свидетельство о рождении, удостоверение личности, паспорт, водительские привязки, карточка медицинского страхования будет привязана к QR-коду. То есть полная отрезка от системы уже это зимой. Установить военное положение. Ребята, это зимой они хотят сделать военное положение. И это уже в Латвии происходит, там уже полная мобилизация. В Казахстане уже с 1 ноября анонсируют военное положение. А вы понимаете, что военное положение это все. Это точка. То есть, если они его введут, то это будет очень печально для всех. Кому интересно, почитайте, что такое военное положение, откройте, и какие-то меры будут предпринимать к людям. И результат, второй этап цифрового контроля, заключение в тюрьму или сторонение противника. Если, и, ребят, это еще не все. Шестая фаза. Шестая фаза будет происходить с марта 22 -го года по сентябрь 22 -го года. То есть, через полгода начнется последняя последняя шестая стада по введению цифрового контроля, по введению этого мирового рабства и мирового концлагеря. Спровоцировать экономический и финансовый фондовый крах, банкротство банков, спасти потери банков на счетах их клиентов, активировать великую перезагрузку, дематериализировать деньги, то есть деньги будут полностью в, электрон, в электронном варианте и привязываться к QR-коду. Аннулировать долги, кредиты и займы, то есть Людей полностью, всех как животных, под одну линейку подкосят. Ввести под, в цифровой портфель и цифровой кошелек. Изъять недвижимость и землю. То есть у человека не будет абсолютно никакого права на собственность. человек будет заключен по, практически в цифровую тюрьму. За ним будут следить за каждым его шагом. Теперь самое основное. Запретить все глобальные лекарства. Подтвердить обязательность укализации раз в полгода или год, ввести нормирование продуктов питания и диету, основанной на кодекс Элиминетирс, распространить эти меры на развивающиеся страны, результат третьей этап цифра правового контроля распространение нового мирового порядка на всю планету. Пожалуйста, вы думали, что это будет к 30-му году? Они уже запланировали это с, начиная с марта следующего года, то есть до конца 2022 -го года. А теперь, ребята, я вам скажу, что у них это ничего не получится, поэтому не так сильно спешат, потому что энергии уже зашли очень высокие, потому что э, они понимают прекрасно, что все рушится, что э, критическая масса людей пробудилась, и они больше не пойдут в это цифровое рабство вплоть до смерти, вплоть до того, что их будут расстреливать на месте, вплоть до этого они не пойдут, потому что жить в этом аду нету смысла никакого. Лучше сменить мерность, действительно, и большинство уже об этом говорит. Я лучше сменю, сменю мерность, но я попробую защитить себя и своих детей. И лучше я сменю мерность как воин, с честью, с человечностью, с человеческим достоинством, не став на колени, не продав как проститутка свои права, я лучше смену мерность, чем буду жить в этом цифровом концлагере. И это правильно, потому что люди только с такой позицией, только с такой воинов смогут себя защитить. И я уверена, что таких людей станут все больше. И я уверена, что мы перегнем эту систему. А если не перегнем, то, ребят, нас ждет очень печальная ситуация. Единственное, что меня порадовало, я хочу сейчас объявить в этом во всеуслышании, я не знаю... Правда или это до конца, или нет. Но как я чувствую, что это правда. И так в этом всем и заключается вся глобальная повестка этой это всей ситуации, что происходит сейчас. Смотрите, в журнале Forbes у них официально опубликовано на Всемирном экономическом форуме, который прошел недавно, проговорено было, что... Будет мировой концлагерь создаваться. До 2030 года он заключительно полностью будет уже установлен везде. Если кто не знает, обязательно посмотрите на канале ДНК, есть у Глогера Майами, директива ООН 0001. В этой директиве прописаны абсолютно все действия до 2025 года. Там даже прописана карта, где не будет государств, здесь все границы будут смыты полностью, где прописано, что за неповиновение, за неповиновение расстрел на месте. То есть э, до 30 -го года они закончат полностью формирование этого мирового концлагеря. Но что самое интересное, что в этом Всемирном экономическом форуме было проговорено, что те люди, которые не захотят пройти в этот концлагерь, они будут уходить от системы и жить автономно. И там было проговорено, что их не так будет и много, поэтому пусть делают, что хотят. Ребята, меня это очень порадовало. И я уверена, что они без нашей свободы воли не смогут ничего сделать. И у нас будет шанс жить автономно и построить ту систему, которую мы хотим. Мы подождем, пока эта ловушка схлопнется, пока этот мировонский лагерь самоуничтожится. А я уверена процентов, что он самоуничтожится. Но даже среди тех уколотых, тупых овец, которые там будут, постоянно будут их обкалывать, обкалывать до смерти, они просто э, перестанут тоже подчиняться, они не захотят жить в этом рабстве, они начнут противостоять, начнется хаос, паника, и они там все схлопнутся и самоуничтожатся. Пусть они что хотят, то и делают, они себе выбрали путь, мы автономно будем жить, мы будем строить свое общество, и, ребят, я уверена, что с 24 -го года, то, что прогнозируют все вид уже закончилась в прошлом году сворожья ночь, поэтому все эти люди обличились, все они сейчас вышли в наружу, эта вся нечисть выползла, эта вся нечисть показала свое истинное лицо. Эти все непорядочные, подоночные, ублюдочные твари, которые прислуживают им, тоже показали свое лицо. И слава Богу, благодаря этому режиму, этому баранофикусу мы сейчас увидели кто есть кто. Все абсолютно обличились и все выбрали абсолютно то, куда они пойдут. Кто пойдет в мировой концлагерь, кто пойдет жить автономно, в гармонии с природой, кто будет строить новое мировое общество. Я вам скажу, ребят, нам стоит потерпеть еще недолго. Пожалуйста, побеспокойтесь про свое будущее, про своих детей. Спасибо вам большое за эфир, что вы меня смотрели. Хорошее дело делать свое государство, вместе мы сила. Сейчас мы сделаем, поверьте, мы уже знаем документально, как это все сделать. И эти все физические лица, то, что они нам навязали и навяли, это все у них не получится, потому что те люди, которые проснулись, они знают прекрасно, что они люди, что они человеки, что они живые мужчины и женщины, они отстоят свои права. Их никогда ни за что не нагнешь. Поэтому, ребят, у нас есть очень крутой шанс. И сейчас эта вся глобальная перезагрузка, она нам создаст почву для чистки Вселенной, для чистки от этого паразитазма, паразитизма, процветающего годами. И эти люди, которые выбрали мировой концлагерь, которые предали Бога, которые стали на колени, которые продали за бабки, как проститутки последние, которые шли по головам, преследовавши только свой шкурный интерес, они сейчас получат свое, поверьте, им будет очень печально, и они, ну, уже такое дело, им давалось время, им давали шансы раскрыть глаза, они, к сожалению, выбрали такой путь, пусть они туда и идут. А мы знаем прекрасно, что нам делать дальше, мы уже это все анонсировали, кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, мой прошлый эфир еще с, Владом, с Владиславом Федоришиным, и я вам советую сейчас срочно заняться своим будущим и уберечь своих детей. Потому что укализация детей уже началась и скоро законы будут вводиться. Ребята, это начнется буквально с декабря. У нас еще месяц в запасе, себя подстраховать. Пожалуйста, сделайте это. Пожалуйста, вас очень прошу. Потому что нам нужно оставить людей здравомыслящих побольше. Нам нужно сейчас объединяться. И запомните, наша сила в единении. Наша сила в единстве. И наша сила в том, что мы знаем, что за нами правда, за нами свет, и нас выведут на ту дорогу, на которую нам нужно. И эта Вселенная будет для нас со всеми ресурсами, со всеми благами. И они отдадут абсолютно все, возвратя то, что они забирали. И как они людей ставили на колени, они за это все ответят. Я вас уверяю, это будет сто процентов. Сейчас начинает разрушаться их мир в первую очередь, потому что мы без этого мира сможем жить. Мы обретем счастье в, другой, в другом. И мы абсолютно познаем все эти ценности человеческие, которые должны присутствовать. Они скоро нас пробудят, и они нам дадут шанс объединиться и создавать общество, которое мы хотим. Спасибо вам большое. А им этим заречит нам большая благодарность за то, что они создали нам такие условия, за то, что они нам показали правду. И все их потуги, и все их конвульсии предсмертные, абсолютно смешны и нелепы для нормального, взрослых человека. Всем хорошего вечера. Спасибо, ребята. Делайте репост. Возможно, меня в Facebook, не знаю, как с этой страницы. Эта страница, я понимаю, наверное, уже... Скорее всего, что там э, наложили, э, наложили ограничения полностью на все видео. Поэтому не знаю, как там все будет происходить. У кого есть возможность, переходите в наш телеграм-канал и переходите в мой инстаграм. Я сюда пропишу его. И смотрите меня там, пока я больше в инстаграме вещаю. Большое вам спасибо. Всем хорошего вечера. И помните, победа за нами и сила в наших руках.